Яков Николаевич, вы мне очень нравитесь. Вы очень симпатичный, седоволосый тигренок. Что? Возьми меня. Ну, фускми, как там, эндэдотачми, наконец-таки. Ну, помни мои сасяндры. Что? Прессани меня, ну, отпедрюкай меня в прессовальне. Ну, укуси меня за окорок. На пенсию надо уйти счастливым. 电话提示一声。<laughs>